Воскрес вновь Христос Дарит с неба Бог лазурь и лучи и Искупали в них глазурь куличи Сколько вижу куличей я кругом, как из небушка печей дивный холм. На холме же, куличе, Божий храм, Купола, как сто свечей, светят нам. Там уныние и грусть ни нипочем Освятилась к Пасхе Русь куличом. Итак, 9 мая у нас будет помимо Дня Победы еще и Красная Горка, поэтому следующая песня называется именно так, «Как на Красную Горку». Мясо, речка и лук, посмеемся же, друже, что горюем вдвоем, мы не лучше, не хуже, все под небом живем, Побежим на пригорок, там ведут хорово. Счастье миг этот дорог Бог его нам дает Кто в страстную седмицу Был в молении строк вправе тот веселиться Без стыда и тревог Как на красную гор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 Там ведут хоровод, счастье миг этот дорог, Бог его нам дает, побежим на пригорах, там ведут хоровод, счастье миг этот дорог, Бог его нам дает. Так, 9 мая у нас Красная горка, а 11 мая у нас будет такое пасхальное поминовение всех ушедших в жизнь вечную радоница. Вот следующая песня посвящена этому, именно этому дню. Радоница. Плачут по утру пла колщичцы. Попиют утром вопленицы, Бес у вас в душах скалится ли, Святость плавя бессонницею. Аль не знаете, плакальщицы, Аль не знаете, вопленицы, Не должна, что боль праздноваться, Радость быть за околицею. Прекращайте, о вопленицы, Твои темные исповеди, в горе мы, Богородицы Все любимые, расхристанные, Радоница, радоница. Так давайте радоваться, Небеса весенние Примут откровение, Радоница, радоница. С нами не расстанутся Все родные, близкие Коль мы любим искренне Эй, в скорбях перекошенные В вечный траур разряженные Там луга непокошенные Ждут мечты наши радужные И ограды кладбищенские Пали волю не тронувшие, В небе души очищенные, Помнят Пасху восторжены. Так давайте ж с воззваниями Ко Всевышнему радоваться, Нет ротства с причитаниями. Есть одна только Радуница, Радуница, Радуница,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 Ну, а теперь я немножко спою о России, о русской глубинке, куда э, ну, я люблю периодически тоже ездить с концертами. «Русская глубинка». Русская глубинка, тишина, Мостик через речку, Овью дышит старина, Мудростью сердечной Села до деревни по холмам Светятся окошки. И блуждает вечность тут и там. Странницей с лукошком Русская глубинка Помнит прежний лад. Каждый по старинке Страннику здесь рад. День плывет как лодка, Гаснет суета, Дарят самородков Дальние места За талантом падает талант. Земляники и опять На Руси в глубинке, Здесь иду я с трепетом в груди. Жду везде находок,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 Гаснет суета, дарят самородков дальние места. Ну и сейчас попробую спеть новую такую зарисовочку городскую. Такие немножко в ней акварельные краски весенние, посвящена э, девичьему полю. Это рядом с Новодевичьим монастырем. Вот такая песня называется «Видение на девичьем поле». А на девичьем поле наступила весна, в сером снежном камзоле Ткань травинок видна. По апрельской погоде Нарядилась Москва, И виденья приходят, Да в глазах синева. Я Руси душу женскую Вижу, как наяву, Богоматерь Смоленская Охраняет Москву И любви чистый деревце Прорастает во льду Непорочные девицы Сквозь столетия иду, А на девичьем поле Будто вижу окрест В золотом ореоле Матерей и невест. Пусть же возгласы птичи Славят милость высот. Пусть на поле девичьем Каждый кустик поет. Сяду тихо на лавочке Под малиновый звон. Мне на крылышках ласточки принесу чудный сон, В небесах кистью беличьей пишет вербная ветвь, Монастырь на водевичи белых праведных дев, А на девичьем поле наступила весна, А на девичьем поле Наступила весна, а на девичьем поле. Можно еще один? Сколько еще? Ну, наверное, надо споет уже такая баллада о медленном, таком неспешном, вдумчивом движении по жизни. Она называется «Тихоход». С утра суров, спугнул стрекоз. Шум катеров грызет мотор. Речную тишь хранит укор. Колдунка-мышь. Лишь там, где ил, лишь там, где ил, Песок и грязь Стоит без сил Седой паркас В боку дыра, А в ней покой На катера Глядит с тоской. Лумипорт я между дел Жду тихоход, что будет плыть, не раня рыб, умерев прыть среди острых глыб, что не спеша вести всех рад. А в нем душа, веков уклад, В нем жизнь и пульс, в нем сердце часть, Ни ила грусть, ни скорость, страсть, Ни тот баркас, ни катера, мир тихих трасс. Искать пора, река времен, раздумий порт, Так да где же он, мой день? Ну и завершение, наверное, будет песня, которая называется «Болинные гуси». <музыка> Иглою крылатой небесную вату пронзил, то ли ил, то ли то. А мой путь в глубины, где дремлю овины, Ищу я души высоту, Как в чудо не верить, Ведь ласковый лебедь, чарует задумчивый пруд, Звон трав, будто гусли и уткали, гусли все сказку на крыльях несут, Откроем уже ставни и радостней Качается небо на бат Над счастьем, над грустью Над целою Русью Пылиные гуси летят Над счастьем, над грустью Над целою Русью пылиные гуси летят. Вот снова у дома до да боли знакома Доносится громкое га. Хвала тебе, отче, что гуси гогочут В заоблачных мирных лугах. Пусть милостью свыше над каждой крышей Впадает тревоги туман Пусть с каждым рассветом Господним приветом Летит к нам гусей караван Откроем же ставник И радостней станем Качается небо на бат Над счастьем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 Воскресе!